Сегодня прибыли в салон Альтера, хороший менеджер посоветовал автомобиль, мы его купили и надеемся будем довольны покупкой. Всем рекомендую этот салон.